Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Большой ответ разработчиков. Ну, я так думаю, это то, что нас ждет в ближайшее время танков. Ну и возможно в дальнейшей перспективе, что нам в игре и от игры вообще стоит ожидать. Немного неудобно здесь, ну, получается, да, ответы-то есть, а вопросов нет. Ну, главная суть, я думаю, будет понятна. Главное, главный ответ. Начнем читать, а то информации крайне много. Так, сейчас для того, чтобы возвращаться в игру, поводов немного. И наша задача в двадцать третьем году сделать так, чтобы этих поводов было больше, да? Ну, чтобы старые игроки в игру возвращались, да? То есть, если новый приходит не, не особо, ну, хотя не знаю, да, я такую статистику нигде не смотрел, как там у нас идет сейчас <laughs> с игрой, ну, обычно, да, когда долго какую-то одну игру играешь, потом, хоп, какую-то другую игру люди, бывают, уходят, ну... Нужны какие-то поводы, чтобы старые игроки в игру хотя бы иногда возвращались Так, короче, читаем дальше Сейчас игроков, которые играют под различные чего, напитки, стало гораздо меньше В игре на данный момент аудитория состоит из игроков, которым интересна именно соревновательная часть Очень сильно сместился аудиторный фокус Ну, значит, понимаем, будут какие-то придумывать соревновательные режимы чтобы да, игроков как-то заинтересовать. Так, продолжая тезисы выше, мы хотим подделать больше казуальных вещей, чтобы в игру было возвращаться гораздо проще и приятнее. Игровые режимы, например... Ну, а чем еще, да, игроков заинтересовать, чтобы они в игру вернулись, да Представьте, игроки, которые уже 10, там, и больше лет играют Уже все ветки прокачаны, то есть их, я не думаю, что можно заинтересовать Каким-то новым танком, новой механикой, да Здесь нужно вообще что-то новое в игре Ну, и режимы это как один из вариантов Так, а это в том числе поможет и совершенно новым игрокам В игру после долгого отсутствия, но ну, очень сложно вернуться Много непонятно а, вернувшимся игрокам Так, любая игра это продавец эмоций да? И приятное времяпрепровождение Ну не всегда, в танках у нас мы знаем Как оно бывает, да, зашел к примеру Вечерком, думаешь, сейчас я там Питок боев скатаю, все бои проиграл настроение никакого, злой как черт так, дальше. Да, сейчас уже в проработке ветки для 24 года. Ветка делается около 8 месяцев. То есть, а какие ветки, ну, пока что мы не знаем, да, ну, хотя там, ну, примерно, да, японские ПТ-шки вроде там что-то показывали какие-то. Ну, не знаю. Это уже в будущем покажут. Так, в обновлении 1.19.1 мы выводим часть прем техники из продажи, потому что, да, ну, слишком много, да, и некоторые... Слишком хорошо себя показывают Поэтому разработчики, да, какие-то танки Но это всегда было, какие-то из продажи убирают Какие-то добавляют Так, трейдин запланирован У нас в календаре, но не совсем Скоро Пересматривать условия текущих ЛБЗ Точно будут, вопрос когда Но точно не в ближайшем Обновлении Так, на сегодняшний день нам в мире танков Очень не хватает сотрудников по всем направлениям Команда, которая была, безусловно осталась какое-то ядро но для того, чтобы делать это в нужном объеме, количестве с нужной скоростью доставки людей катастрофически не хватает. Да, мы ведем сейчас очень активный набор, но пока эта проблема не решена. Да, ну, в нынешней сложившейся обстановке эту проблему, мне кажется, решить достаточно а, сложно. Пойди, попробуй сейчас найди хороших программистов. Как тараканы некоторые разбежались. Так, ранний доступ для техники — это прикольная вещь. Речь уже про полностью готовые танки. Но это как в кораблях у нас, да, ранний доступ. Сначала вы, выходит обновление. Кто в корабле не играет, не знает о, о, о такой возможности, как у нас там это в кораблях сделано. Да, то есть есть возможность, выполняя какие-то боевые задачи, зарабатывая какие-то, да, там, ну, жетоны там у нас обычно это. И, да, ну, здесь танках это называется, да, магазин премиум, в кораблях Адмиралтейства, то есть там заходим и за эти жетоны, да, можно корабли покупать и плюс там, да, какие-то камуфляжи для прокачивания кораблей, то есть ну вот для новых веток ну и обычно, да, вот этот ранний доступ, он длится два обновления только на третьем уже эти корабли в игру добавляются, не знаю, может такую же механику хотят и в танки внести посмотрим ну по крайней мере, да, вот здесь речь об этом какая-то идет так, переписать полностью игру для того, чтобы было проще и быстрее вводить новые вещи или перевести игру на другой движок, например Unreal, практически невозможно. Это то же самое, что создать новую игру. То есть, да, на другой движок мы переходить, я так понимаю, не будем. Ну, в принципе, зачем, когда и так все как-то, да, худо-бедно, но работает. Так, уже прямо сейчас сделаем официальный модпак для мира танков. Это будет не модпак даже, а полноценный модстейшн. Программа, которая содержит в себе огромное количество существующих модов, которые можно включить, запустить игру, настроить, и оно будет работать. Такое нужно будет проделать один раз и дальше просто играть. Никакие микропатчи не будут влиять на это все. И даже если микропатч что-то сносит, программа сама все снесет, обновит и установит. Ничего самому копировать не нужно и тратить на это время. Да? Но это проблема игроков, которые пользуются модами. Я, к примеру, модами не пользуюсь, у меня и так все что есть в игре, мне, в принципе, хватает. Вот, вот каждый раз обновление вышло, скачиваешь моды, да и я там не вижу прям такого что-то мега полезного, да, потому что что было самое такое, обычно в игру через какое-то время разработчики все таки старались добавлять, да, к примеру, там какую-нибудь сессионную статистику, там, ну, еще всякие фишки. Так, у нас до сих пор люди играют с разрешением 800 на 600. Ну, не знаю, кто с таким разрешением играет, но у кого-то, возможно, совсем старые компьютеры. Так, саппорт сейчас сильно завален. Были дни, когда количество обращений улетало под сотни тысяч. связанное частично с трансфером и тем, что игроки не помнят пароль от своего аккаунта либо почты. Главное, не... Апайте свою заявку, иначе вы улетаете заново в конец очереди Ответ обязательно вам дадут, но не сразу То есть, да, если кто-то долго ответ ждет по какому-то вопросу Ну, понимаете, да, что сейчас был тем более вот это разделение И э, служба поддержки была просто завалена обращениями Поэтому иногда приходилось, наверное, долго ждать Ну, и, возможно, до сих пор приходится Так, летающие танки пока не планируются, а ведь прототипы в реальности были так, мы сейчас отходим от парадигмы полной историчности Потому что полная историчность в формате аркадной игры Короче, это буллшит Не знаю, да, чё, как переводится, чушь <смех> Это не симулятор, но очень важно дать вот это ощущение танка И здесь уже историчность не является минусом Танки давно делайте реалистично ой, Важно делать реалистично, так чтобы ты мог его ощутить Поверить, многие вещи, если мы будем делать историчными Они будут просто неиграбельными ну, да, должно быть что-то среднее между <смех> историчностью и, да, вот это как-то аркадный режим. Так, для одиннадцатого, 10 -го уровня пока рановато игре. Ну, возможно, да, когда-нибудь мы увидим. В кораблях у нас одиннадцатый уровень получается уже есть, называется это суперкорабли. Может и в танках когда-нибудь мы увидим <смех> супер танки. Так, карточки выбора карты на один бой точно нет. Вы не поверите, но Химмельсдорф и Энск в топе по банам карт... Да, находится Бабан. Не знаю, почему. Мне, например, Химмельсдорф, да, Энск тоже же. Наверное, одна из самых любимых карт. Я не люблю большие открытые вот эти карты, где от каждого куста надо бояться. Так, с кланами точно хочется работать, и мы будем это делать. Нужно понимать, кланы сейчас сильно забущены, что, забущены по ресурсам. Они быстро выедают контент, и у них сильное преимущество с точки зрения фарма и тому подобное. Это очень... Не очень хорошо. Сейчас кланы больше про экономику, а не про геймплей. А раньше был наоборот, и это то, что хочется вернуть. Ну, я от этого далек, ни в каком плане не состою в танках, И никогда не, не играл. Ничего да, какие-то укрепы, там еще всякая фигня. Так, Муразор стал частью системы и его просто перемололо Ну, по-видимому, был. Да, вопрос какой-то. Как если кто не помнит, это, по-моему, раньше был танковый блогер, а потом стал сотрудником варгейминга. Так, выведенные старые карты собираемся возвращать. Это стоит в нашем плане, режим разведка боем, да, еще будет, да. Если вспомнить, кто в танке давно играет, сколько же всяких карт у нас поубирали из игры. Хотя вот как раз-таки это один из, пусть маленьких, но все равно поводов для старых игроков поностальгировать, да, вот эти карты, которые, да, уже... Несколько лет как убрали Ну, я думаю, тоже было бы правильно в игру их вернуть Пусть и в каком-то переработанном виде Так, в последнем турнире от игрового приняло участие более 200 тысяч игроков Мы считаем это очень хорошим результатом Так, интересный факт Как только выходит любая новая карта Она моментально попадает в топ-бана Массовый игрок делает именно так Ему непривычно Несмотря на это, карты э, ратировать действительно нужно Да, Ну, на новой карте Проблема в чем, да, ты не знаешь, что, где там находится. То есть ты уже привык, да, к которой карты постоянно играешь, то есть в этом тоже есть смысл. Но, да, как вот ты ее в банк кидаешь, ну, все равно карту надо изучать. Рано или поздно, тебе все равно на ней, возможно, придется играть, да, потому что выйдет еще другая карта. Так, четыре отметки на стволе. О, в планах есть четвертая отметка. Это у нас 100%, То есть. Стать лучшим. Так, поддержка Macos и Linux очень дорого обходится, поэтому и была прекращена. Не было даже и тысячи игроков на Макок, счет идет на единице. Так, цели у разных классов техники в игре могут появиться другие. С точки зрения маркетинга, вернуть давно не играющего игрока в танке гораздо дешевле, чем получить нового в 7-8 раз и удержать потом также дешевле. Так, как у студии Леста Games есть в планах новые игры. Ну, то есть какие-то новые игры Леста Геймс планирует Интересно бы какие, да, потому что как корабли выпустили, по-моему, больше ничего и не было Это уже не один год прошел Так, bl 9 здесь есть нюанс Ладно, не совсем, я понял Так, и здесь еще немного информации, так о, здесь уже с вопросами. Можете ли вы сейчас, как мир танков, изменять ДТХ премиум техники? Напомню, так что, так, в World of Warships техника может меняться физически и юридически. Можем. Законодательство некоторых стран не позволяет ухудшать характеристики имуществ, которые было припредено этим ранее руководствовался Wargaming, ВРФ и так и в Белоруссии, такого законодательства нет. Мы можем понерфить технику, но, вероятнее всего, это будет очень плохо воспри воспринято игроками. Ну, само собой. Мы точно будем думать, что делать с техникой, ибо просто при сравнении статистик прошлых и новых премах может показаться, что сейчас премтанки нерфятся каждое обновление. Поэтому, что у нас выходят новые танки, которые так или иначе инфлю... инфлю... инфлю инфлюруют характеристики. То есть ты ничего не делаешь, а ТТХ прям танк обесценивается и это вызывает ужас. Ну понятно, да новая прям техника выходит, она лучше чем старая, поэтому как бы старую вроде физически не нерфили, ну а фактически получается, что она уже новых машин. Так, э экипаж 20 Сама концепция переработки экипажа 2.0 верная По-хорошему экипаж можно было выкинуть и сделать полностью заново Но это невозможно Какие-то хорошие вещи в экипаже 2.0 были Какие-то вещи там были откровенно плохо сделаны Ну, экипаж, я думаю, все таки что-то надо с ним делать Потому что, да, вот играешь Обычный игрок, сколько у него? Даже те, которые долго играют 3-4 навыка изучены У каких-нибудь лютых статистов Там изучены все навыки, да, по 8-10 штук и из-за этого тоже получается огромный дисбаланс Просто, да, должен быть какой-то определенный потолок Вот, к примеру, как у нас в кораблях То есть, ну, практически любой игрок может докачать себе капитана до максималки В танках же это сделать практически обычному игроку невозможно То есть, да, чтобы выкачать и все, что можно себе заполучить Поэтому это, да, опять же, вносит определенный дисбаланс И пропасть между обычными игроками и, да, лютыми статистами у нас сильно увеличивается так, накопленные дни према-аккаунта абонентов Ростелекома. Ну, я думаю, тоже вопрос актуальный для многих игроков, у кого, да, вот этот тариф игровой. Так, изначально у нас была мысль сделать на костылях через бонус-коды добровольно снятие лишнего нак накопленного премиум-аккаунта взамен начисления чего-то другого. Но от этого мы решили отказаться, ибо не сможем охватить всю целевую аудиторию, да, но надо было сделать... Как? Просто, ну, получается, отдельно, да, от тех игроков, у которых есть премиум аккаунт, это, наверное, более... Ой, тариф Ростелеком, это, наверное, больше касается как раз вот нового года, да, вот открытия этих коробок, то есть этим игрокам премиум аккаунт вообще не нужен, да, он у них и так получается бесконечный, пока этим тарифом пользуешься, ну, да, надо было заменить, к примеру, на те же 250 голды, да, сколько у нас 250, по-моему, день премиум аккаунта, один стоит. Вот, да, вместо премиум аккаунта тебе выпадало бы, бы золото. Ну, в принципе, правильно, ну, по крайней мере, раз да, разработчики об этом думали, возможно, в ближайшее, ну, или когда-нибудь что-то все-таки сделают. Так, декали и иные элементы кастомизации, которые копятся. С декалями сейчас большое количество неудобств. Помимо того, что они накапливаются, там, безусловно, неудобный интерфейс. Это комплексная проблема. В отношении декалей странно будет потрогать что-то одно и не трогать все остальное. Надо взять условно один патч и посвятить практически полностью переработке кастомизации. Надо просто сделать возможность, да, к примеру, в кораблях мы можем продавать камуфляжи. Сделайте возможность продавать за, их, за вот это, да, за серебро эти декали и все, проблема в принципе решена. Так, УВГ дизайнеры могут работать на аутсорсе и делать арты и иной контент компании. Лесто вообще не работает с аутсорсом ни, ни, никаким, а почему? Нанимать людей к себе в офис это эффективнее, чем отдавать на аутсорс. Вопрос банального взаимодействия и скорости этого взаимодействия. Человек в команде будет делать работу лучше, вовлеченнее и быстрее. Ну, в принципе, логично. Так, попытки обучать новых игроков, которые приходят в игру, возможно, на основе их нулевой статистики. Идеи в этом направлении есть И они очень нестандартные. Возможно это поможет Хочется сделать естественней Плавнее уже делаем Но говорить об этом рано Ну и заключительный вопрос на сегодня Амнистия для забаненных После ухода в Wargaming Терпимость к читерам нулевая Если речь идет о более мягких преступлениях То поговорить можно Если 5 лет назад человек передал аккаунт И сам виноват Ну, можно да, ну, жестких читеров не надо, да? Пусть ушли в бан, это их проблема, они по-любому себе качают новые аккаунты и также опять пользуются этими читами. Это только портит игру, согласитесь. В общем, всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.